И теперь давайте поговорим про самый эффективный метод, способ обучения пению. Когда-то я начинала преподавать именно с индивидуальных... Уроков. тогда это еще все было не в онлайне и на самом деле это достаточно классный метод классный способ обучаться пению потому что вы в моменте рядом с педагогом и педагог корректирует вас ну прям здесь и сейчас но когда я уже дала достаточно много уроков и заполучила большой опыт работы со студентами я поняла что этого недостаточно Студент уходит от меня и самостоятельно либо не занимается, потому что нет времени, мотивации, либо забывает, как выполнять упражнения и не делает, потому что боится сделать неправильно, либо в принципе человек забыл все, что было на уроке и на радостях счастливый напевшись от души пошел домой. И тогда я решила создать свой YouTube канал для того, чтобы туда записывать уроки для своих студентов, чтобы они могли вот те упражнения, которые мы делаем на уроках, пересмотреть в записи и, соответственно, уже поделать самостоятельно дома. После этого я увидела, что многие люди стали помимо моих студентов на ютубе смотреть эти уроки, они им нравились. Ну и после этого уже я создала отдельный вокальный канал которую вы можете посетить, уроки вокала Анны Камлевской. И начала туда записывать вот все упражнения, которые мы делаем с учениками. Для того, чтобы они могли самостоятельно заниматься таким образом результаты значительно улучшались вот это был следующий этап такой модернизации метода обучения пению то есть у студентов уже была уверенность что они и дома смогут выполнить эти упражнения однако следующий этап был такой Студент смотрел видео, делал упражнения, приходил на следующий урок, допустим, через неделю, выполнял упражнения. И я понимала, что ну, он делает неправильно. А всю неделю, смотря видео, он все равно делал неправильно. То есть ему -то казалось, что он правильно делает, но на самом деле это было не так. И тогда я добавила такую услугу, как поддержка в WhatsApp, когда студент мог. Каждый день присылать мне аудио с выполнением упражнений, я давала рекомендации. То есть это такая проверка ежедневная правильности пути, правильности выполнения упражнений. И вот это был на самом деле самый такой эффективный способ занятий, но достаточно дорогостоящий для студентов. Потому что индивидуальные уроки, любая индивидуальная работа сейчас это самое дорогое, что может быть в сфере образовательных услуг. Ну, уроки на Ютубе были бесплатные, естественно, и поддержка по WhatsApp, она тоже стоила дополнительных денег. И получается, что, допустим, если для человека вокал это всего лишь хобби, ну, такой достаточно большой чек выходил э, за обучение, и не каждый мог это потянуть. Тогда... Я решила сделать следующий шаг и усовершенствовать этот метод, чтобы он был более доступен, чтобы вы, каждый человек, кто хочет научиться петь, мог себе это позволить, да, доступное образование. Потому что когда-то и я была в ситуации, что мне нужны были уроки с конкретным педагогом, но это стоило еще тогда лет 10 назад, где-то стоили 200 долларов за урок, и я не могла себе этого позволить, и чувствовала себя, но ну, открыто говоря не очень и я хочу, чтобы вы чувствовали себя прекрасно, чтобы вы с радостью занимались, чтобы у вас была эта возможность и чтобы это было качественно, а качество и ваши результаты это обратная связь. И так вот следующий этап это видеокурсы, с обратной связью. Сначала я сделала просто видеокурсы здесь, на платформе Udemy, потому что платформа так устроена, что вы можете только писать мне текстовые сообщения. И, конечно, это не результативно. И я решила сделать закрытый аккаунт в Instagram, где вы можете каждый день отправлять мне на проверку упражнения. И я даю своим студентам, студентам своих платных курсов обратную связь. Таким образом, вы можете в течение недели отрабатывать вот вместе со мной так одно упражнение. Либо каждый день присылать новые упражнения. То есть у вас есть курс, есть четкая структура, план, по которому вы движетесь. У вас есть возможность ежедневно отправлять упражнения на проверку вот он, он самый эффективный способ и если вы чувствуете что вам нужна вот такая личная встреча онлайн в скайпе вы можете взять всего один урок в месяц или один урок в два месяца и для вас это не будет так накладно но когда вы каждый день отправляете мне упражнение, представьте вы же получается ну как минимум его делаете либо повторяете, пересматриваете видео занимаетесь стараетесь выполнить мои рекомендации то есть каждый день вы занимаетесь и это и есть самый эффективный способ Делать что-то каждый день, пусть по чуть-чуть. да, Вспоминаем про искусство маленьких шагов. Пусть по чуть-чуть вы делаете, но каждый день. И вот этот вокальный клуб, закрытый аккаунт в Instagram, он и дает вам такую возможность. Плюс вы можете задать любой ваш вопрос по вокалу, получить оперативно-обратную связь. И также... В скором времени стартуют мои открытые уроки по вокалу. Они будут абсолютно бесплатно для всех желающих, где вы также можете со мной поработать. Для этого вам надо вступить в мой телеграм-канал, который посвящен именно этим открытым урокам. Я ссылочку прикреплю здесь в файл, либо вы можете найти ее в моем. Инстаграме написать мне в директ, и я вас в эту группу подсоединю, вы сможете посещать эти открытые уроки. В общем, возможностей очень много. Так вот, это и есть самый эффективный способ и метод обучения пению. Когда у вас есть видеокурс, четкие планы, структура, видеоуроки, в которых все очень подробно рассказано, описано, показано, и вы по шагам от простого к сложному движетесь к достижению результата и получаете обязательно обратную связь от педагога участвуйте в открытых уроках, совершенствуйте свое вокальное мастерство, и все будет у вас замечательно. Я жду встреч с вами, и наш курс еще не закончен, пожалуйста, смотрите уроки дальше, подсоединяйтесь ко мне в Telegram, в инстаграм, будем дружить, общаться и совершенствовать ваш голос.